Всем хайушки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал XS Games, мы с вами продолжаем играть в Шерлок Холмс, пробужденный, пробужденный прокульт тулху, который похищает людей зачем-то, так, я что-то нашел, прокульт тулху, который непонятно зачем похищает людей, ооо, смотри-ка что получилось, подзорная труба, остатки жевательного табака, М -м след похитителя. Не подошло? Подзорная труба. Давай одежда в дымоходе. М -м одежда из Гесяна. Тоже не подошло. А если так? Подзорная труба, стренд. Посещение кимехи. Ого. Ага. Что-то связанное с подзорной трубой а, Слишком мало улик Хорошо Смотри Подзорная труба Следы похитителя Нет Тоже нет Одежда из десиана Одежда в дымоходе Тоже нет Тоже не подходит Ладно Тут у меня больше предметов нету Значит мы тогда с вами двигаемся Станик подтвердил, что Кимихеев Всегда носит одежду из мешковины Так, ладно Похищение, тропинка в саду Окей, так, капитан Станик Наконец дал мне ключ от двери Но я предлагаю... А, так смотри Путь открылся и здесь тележка пропала Все, ладно, ок а что мне Ватсон скажет? Стенвик заставляет своего за слугу жить в для инструментов. Вы думаете, что знаете кого-то? Я думаю, что он ублюдок. Смотри, что-то нашел. No На этой кукле нет швов или порванной ткани. Она, one скорее one всего, одноногая. No посмотреть ее можно, куклу? Смотри, что say? там написано. Добро пожаловать на охоту Йохо, уличный голуби ворона на крыше Еще один поиск сокровищ С подсказкой в руках Вам предстоит найти всех кукол Смотри, какой-то бюст И возле телеги кукла Бюст и возле телеги кукла Новое дело Детские сны Возле какого-то бюста Куда-то вход и будет стоять бюст. Бюст. Так, смотри-ка, детские салочки. Сюда нам не нужно. Там какой то алкашидло стоит. Но куда они его вывезли? Наверняка на лодке получается. Так, ну здесь заперто. Так, он нам дал ключ да, Сыновик да. не ангел, но один из моих немногих клиентов Пожалуйста, постарайтесь оставаться вежливым Нам нужно найти это где-то здесь Там будет телега, на которой по по похитили Тимихию Правильно? Возможно, вот это она Возможно, это она Скорее всего, это она Хорошо, если его похитили, то у нас только... Один вы... открытый путь, если мы выходим э, с задних ворот Эта часть у нас закрыта Так, вот, те... смотри, еще что-то есть Вот телега, вот телега, ребят Первая улика Прочная веревка, профессионально завязанная, в португальский булинг. Этот узел часто используется моряками для создания кресла ботсмана Колес набрали травы по пути, тележка мехии, как я понял Кошелек. Рэй Солсби. А, Рой. Может быть, имя это нашего человека? Что это, соль? Странное вещество. У меня есть подозрения, основанные на цвете и консистенции. Не хотите ли риснуть предположить, доктор? Возможно, морская соль. Селитра. Селитра. Как раз у нас взорвали из селитры Мое расследование завершено А, место расследования завершено Тогда Следы примечателя эм, Мы берем мор морской узел Нет, не морской узел Кошелек с селитрой Из наблюдений Давай разгадки в саду Бля, нет. Хорошо, след похитителя. Морской узел. Да, подошло. Морской узел. Морской узел. Но похищение химихии нет? Нет. Следы в саду. Да, да, да, да, да, да. Тимихия был похищен моряком. Особый узел, подзорная труба и следы ботинок рабочего. Все это приводит к одному выводу. Похититель Тимихии моряк. Вот, вот они к Тулху. Куда ведет след Тимихии? Берем э, кошелек с селитрой. Кошелек с селитрой. И похититель моряк. Нет. Я... Да, да, да, да, да, все правильно Стренд 28 числа В газете рассказали, что взорвали лондонский порт с селитрой Теперь мы знаем, что похититель кимихи скорее всего, моряк Что в его бумажнике обнаружены останки селитры что в порту Лондона недавно произошла авария с селитрой Все говорит о том, что для того, чтобы найти кимихи Мы должны отправиться в лондонский порт Время терять нельзя Нам крайне важно немедленно найти такси до лондонского порта Отдвинули Так, а вот то, что куколку я подобрал вот, еще один поиск сокровищ Смотри Забор, бюст И тележка Лондонский spy... порт, конечно, обувь, Indeed. подзорная труба Но, скорее всего, вот это, это такси Правильно? Но я хочу взглянуть Есть ли интересно, смотри Вот здесь вот могут быть бюсты Поместье Стенвика Книжный магазин Барнса Это Бейкер стрит Здесь я провел расследование Здесь я тоже провел расследование Куколка Куколка, куколка Б Забор Маленький забер заб Забер Маленький забор И бюст Я не знаю что это за кукла Для чего она сделана Но на куколке буква АА, да? АБ. То есть скорее всего возможно куклы будут Get по алфавиту собираться Так стрэнда ж нету Ты же сказал мне Смотри Похоже? Похоже? Бюст нам нужно сюда, за тележку Вот она, куколка Си У нее тоже записка Шахтер с перепачканным сажей лицом По крайней мере, в виде куклы Записка Особняк Забор Площадь, на которой продаются фрукты и овощи Бедняги, блядь, прям на улице спят Особняк, забор И площадь, на которой продаются фрукты и овощи Где бы она могла быть? Фрукты и овощи Но ну, пойдем пробежимся Так, я пришел с той стороны Там же и Бейкер стрит Там дом стренда. Ой, Стэн, не стренда, Стэнвика, Стэнвика, Стэнвика Стэнвик это наш, который а типа работодатель Возможно мы здесь обнаружим что-то еще Смотри-ка Место происшествия Возможно это и есть кукольный like театр Похоже на фабрику Что за место происшествия Вот смотри здесь шахтер А я не могу еще одну улику поискать О -о -о. Удерживать, чтобы исследовать А что исследовать? Но ну, это очень похоже на куклы А вот, смотри Похоже, похоже что по слот. Можно положить, что в щель inside, то Шестеренки нет. внутри могут прийти в движение Маленькая мини-карта. Красиво, но тревожно. Здесь должен быть куколка шахтера. Смотри. Вот. Ключ. Чарльз. Ключ Чарльза. Вот тут, скорее всего, должна быть девочка. Огонь. Модель уютной комнаты с камином. Хорошо, какая тут еще может быть улика? Я же нашел куколку. Я так ничего не увижу. Хорошо, подожди. А если я еще раз посмотрю центральный дом? Это не дилеотина, правильно? Это лифт. А, вот. Отверстие. Технологическое отверстие. Значит и здесь нужно найти технологическое отверстие. Только вот где оно. Здесь же должно быть отверстие, правильно? Не вижу. А, она сверху стоит. Домоход имеет необычную форму. Он как будто предназначен для того, чтобы положить что-то внутрь. Секретный двор. нет а я сюда не могу положить куколку или могу могу смотри отлично ключ а. Энна. но ну, а для этого мне не хватает пока что но я могу его найти Добро пожаловать на охоту. Хо-хо, уличный голубь и на крыше. Еще один поиск сокровищ. С подсказкой в руках вам предстоит найти всех кукол. Эту мы нашли куколку. Смотри, три ключа. Н. Том. Чарльз. У нас есть два ключа. Я предлагаю найти. Я предлагаю найти. Ну, Шерлок интересно выглядит. Энтом Чарльз. Хорошо. Нам нужно найти сейчас... Нам нужно найти сейчас то место, где продают еду. Я сейчас бегаю вот здесь во дворах. Я сейчас бегаю во дворах. Ага. Это та пристань. Это та пристань. Все, я понял, я сделал круг Значит, я, соответственно, был вот тут вот Вот здесь Вот эта площадь, мне вот сюда надо Вот фрукты, овощи Значит, мы сейчас отсюда выходим Выходим здесь И идем направо, и до конца Здесь был проход Я помню, помню, помню, был проход Вот он Вот мы вышли Идем направо до конца и потом садимся в такси и едем в лондонский порт. По-моему, я правильно все посмотрел. Да, вон вроде бы фрукты-овощи. И там должна лежать куколка. Хорошо, фрукты-овощи. Надо стоять лицом К красному дому Нет, стоп, подожди Смотри Вот так, что ли? Или к тому красному дому? Так, дальше я не пройду. Но это же здесь, правильно? Вот он, этот красный дом. Давай сюда забежим. Мусорки какие-то. А, так, подожди, это поместье Стенвика. Я отсюда вышел. Ну... А возле поместья Стенвика никто ничего не продает. Так у него красный дом. Но насколько я вижу, только здесь есть торговля. Если посмотреть в город, вот эти палатки стоят торговые. Больших нету нигде. Вот она, нашел куколку. Том. А как я должен был догадаться, что она здесь? Так, все, это я знаю где. Это разве похоже? Ну, типа, да, слева-справа палатки. Это, наверное, забор большой просто. А не дорога. А может и дорога. Так, сейчас мы идем назад. Добро пожаловать на охоту. Вот это интересно. Вот это интересно. Детские загадки. Поиск сокровищ. Так, нам сюда. Нам сюда, потом налево. Давайте мы сделаем для удобства карту себе. Вот эту. Видите, за цветочным и за книжным магазином налево. Вот, получается. Цветочный книжный там. И здесь налево. И вот мы прибежали обратно. Хорошо, ставим куколку Тома. Есть Ключ Том Интересно, ключи старые ржавые Но кто-то же эти загадки сделал И это все находится в сгоревшем доме Прикольно Давай, давай, давай, наведись Свидетельство о смерти Н. Клодрейн, возраст 12 лет Причина потеря тро... крови из-за травмы ноги Причина смерти отравления смогом Причина смерти тяжелой ожоги и изнурительной травмы Они погибли во время пожара Бедные дети Еще одна куколка М Кто Last такая М? Чарльз Мэри Энн Том Мэ Мэри Значит М это Мэри Вот это последняя куколка М Просто поехали Стэнлику нужны результаты Я понимаю, что ему нужны результаты Последняя куколка Новая кукла для девочек. Хорошо, и что мне с ней надо сделать? А, правильно, поставить сюда ее. Выпадет еще один ключ, наверное, да? Письмо. Бля, как же я люблю загадки! Для самого умного голубя из всех, наконец-то вы добрались, вы нашли последний кусочек головоломки. Но это не только последний кусочек в этой охоте, это последний кусочек в истории моего уличные голуби. Я знаю, что для многих из вас мои загадки были единственным проблеском света в вашем дне. Но светить этим единственным лучом означало быть окруженным полной темнотой. После смерти Чарли, третьего из нашей четверки, мои губы потеряли способность улыбаться. Жизнь заставляла нас работать там, где нам не место, выжимая из нас то немногое, что мы имели каждый день из... Я... Каждый день занимался тем, а заканчивался тем, что я молилась, чтобы следующий, когда мне снова придется лезть в трубу, дышать этими ужасными испарениями, слушать все эти крики, никогда не наступил. А я даже не знаю, как молиться. Мои друзья считали меня самой сильной, но с каждой потерей я чувствовал себя все меньше и слабее. А теперь я вообще ничего не чувствую. Так что прощай, надеюсь, что однажды вы сможете улететь в теплые края в более счастливые времена и больше никогда не будете вынуждены отдавать свои объ... жизни за объедки. Это пиздец. Sure like really no. Получено достижение. Раскрытие преступление мы их силы. Это общее должно работать над тем, чтобы избавить детей от смерти на каторжных работах. Детские сны завершено. Стильный костюм Ватсона. Не, мне Ватсона вот таким больше нравится. Ладно, давайте будем чистеньким. Усы? не хочу Не, ну вот это истинный Шерлок Холмс Ну вот это прям элегантско, Элеганско, элегантски. Давайте вот так труи, труи детектив Нормально тебе стоять здесь курить, падла? Смотри, такси Такси, такси Вези, вези, взимаю такси Я таксиста видел возле дома Стэнвика да нам вот сюда. А вот это не такси стоит, наверное, полисмен да? да это полицейское что-то. Вон такси стоит, видите, сразу возле дома домострельного. У меня там наверное и револьвер неплохой есть. Вы не можете вернуться после выхода, обязательно завершите все, что вы хотели сделать. Я, Я все сделал. Новая локация! Лондонский порт! Кровавая красная ночь. Глава вторая. Порт Лондона. Шрифт красивый. И лошадь, бро! Мистер Холмс, мистер Холмс, на какую мистер, интересную загадку мы наткнулись. Возможно, у меня есть повод для следующего романа. Одно похищение не делает историю. Тут ни одно похищение. Стоп, перед нами принесла черная кошка. Это плохое предназначение. Это зависит от того, как вы к этому относитесь. Я не принимал за шеверного человека, доктор. Такие вещи просто фантазии, уловки слабого ума. Думаю, врач лучше держится на ногах в реальности. Возможно, до войны. Мое пребывание за границей было трудным. Однажды я наткнулся на изтекающую кровь афганца, не смог, которого не смог спасти. Он вложил мне в руки четкий подарок, сказал он, чтобы добиться благосклонности Бога. После этого... Доктор Ватсон? Да, не буду вдаваться в подробности, но некоторое время спустя я обнаружил, что заблудился в пустыне. Наступила обезвоженность, и ситуация становилась все более плачевной. Слова этого человека дошли до меня, я произнес молитву и положил четкий на камень, дар, чтобы добиться благословности Бога. И вас спасли? Да, меня нашел отряд британских солдат которым я благодарен, что без их усердия вы бы здесь не стояли, и у меня бы не было этого дела. Я уверен, что у вас есть другой объяснение, мистер Холмс, но я думаю, что все равно буду держаться за случайное суеверие. И я бы тоже держался за случайное суеверие. Я жду свой доктор Ватсон, лишь бы это не мешало моим методам. Вот что я хочу сказать. Мы должны продолжать. Код или не код, вопрос остается открытым. Зачем похищать Тимихию? Я суеверный человек, но я считаю, что если... Код пробежал. Это к добру. Шерлок может спросить у прохожих какой-либо улики. Нажмите C, чтобы открыть кейсбук, Закрепите улику с помощью X, а затем поговорить с кем-нибудь. Блять, простите. Земну. Так, новые улики. Давай-ка мы вот с этого начнем. Так, у меня больше нет ничего. Хорошо, будем спрашивать про Кимихио. Моряк из лондонского порта. Это грузный мужчина в ботинках 11 размера с изношенной подошвой. А откуда я начинаю свое действие? Вот так? Отсюда? Непонятно, блядь. Или отсюда? Ладно, мне нужно найти ориентир. кто-нибудь есть глава называется проклятая русалка о смотри -ка. здравствуйте приветствую вас мисс Я надеюсь вы сможете нам помочь скоро увидим нам нужна помощь в поисках человека тогда половина моих клиентов ваше описание давали не сужает круг поиска Давай доказательства вы знакомы с Роем Солсби? Солсби? Да, я знаю это имя, но это не один know, из моих постоянных клиентов Думаю, он работает где-то поблизости Наблюдать Что с ней? Бледный, потрескавшиеся губы Мяу Утренняя тошнота Живот немного растянут. Брюки. Тудие. Пытается скрыть свою беременность. Буфетчатый находится на ранней стадии беременности. Отсюда слегка втянутый живот и намеки на утреннюю тошноту. потрескавшиеся губы и бледное лицо указывают на отсутствие правильного питания. Она пытается скрыть свой набухший живот, надевая слишком тесные для нее брюки. Беременна? Ваша одежда уже тесна, а скоро титров. она вообще не нарезет. Как далеко вы продвинулись? А, я думала, что спрятала это лучше. Как вы узнали? Вы врач? В некотором роде. Он не такой, просто у него есть эго. Ха! Прошу прощения, мисс. Мистер Холмс любит свои наблюдения, на врач здесь Вам нужна помощь? Все в порядке, спасибо. Я бы предпочела не обсуждать свое состояние и не допускать распространения информации о нем. Происшествие в порту. Что вы знаете об этом? Ah, yes. Да, что-то взорвалось в грузовом отсеке корабля и вызвало страшный пожар. Небо было красным от дыма до самого утра. Это селитра. Где именно это произошло? Корабль затонул возле третьего причала, рядом с верфью. Так, хорошо, у нас есть портрет персонажа-буфетчицы. Что это? Билеты в Окманштадт, Массачусетс, еще доступны. Судно Шарон отходит в следующий вторник с причала номер 12. Помогите! Гервиш пропал на неделю. Пожалуйста, сообщитесь, видите его. Спросите, дай ее в портовых трущобах. Красная тряпка над входом в дом. О, интересно. Еще один пропавший человек. Еще один пропавший человек. Так, стоп, а с этим можно поговорить? Нет, он, блядь, не в состоянии. А этот. Жаль, что я не могу ответить на ваш вопрос. Понятно. А этот может? Я не думаю, что если кто знает ответ, лучше спросить кого-нибудь другого. Понятно, блядь. Алкаши, сука. А, я вышел с другой стороны. Стоп, смотри, кто-то идет. Нормальный. Женщина. Она беременна, вроде как. Ой, я ей въебал. Так, хорошо Хорошо, хорошо, расследование не зашло в тупик пока что Мне надо понять где я был А, вот тут я начал Проклятая русалка The cursed mermaid mermaid, mermaid Вот отсюда я начал, правильно? То есть я вот так сейчас буду двигаться Да, да, да, да, да, да, вот у меня здесь есть проход но он чем-то завален Там ребята уж тимуются Здесь есть доктор? Очень плохо человеку Да-да-да-да-да Где? Что <говорит> такое? You, <говорит> а как помочь? Sorry, you. You а кому помочь I'm надо? Может я не ту улику? Портовый лачуди, кто-то вызвал врача. А где это, блядь? Это вот тут что ли? Это Подожди, блядь Тебе повезло, что нашел меня? Недалеко от верфи. Рой Соулсби, недалеко от верфи. А кому нужна помощь? Но это в конце получается, здесь. Sorry? Не могу быть полезной, а ты... Oh, Хорошо, с этим, с этим они не могут помочь. Подожди, подожди. Плаката о пропавшем человеке. А вот так. Нет, не подходит. Подожди Хорошо, а кому нужна была помощь? Гервис пропал неделю В трущобах дом с красной тряпкой Так вот же у нее Кто просит помощь? Какой лочуги? Пострела Чуга с красной тряпкой. Hello, yeah, где могут даю? Вы читали плакат, да? Yes. Вы знаете, где мой брат Гирвес? К сожалению, нет. Пока нет. Где в последний раз видели where вашего брата? Он работал на складе, этот человек, Рой Солби Дал ему работу, он заплатил ему за шею, ожерелье Опять Рой Солби А как выглядит Солсби? Он был большим и сильным, у него был большой, странный гла страшный глаз Страшный, говорите? Да, например, из чего было сделано из металла Like it Где это ожерелье? Гидвес оставил ее возле сетилища. Я пытался продать ее, чтобы купить лекарство Ама, но никто не захотел покупать. Да, я здесь? А, mother, моя мать. Она заболела после горячего пожара. Большой heart. красный дым. Она не могла дышать. Я отвез ее к прощу. Теперь я за нее отвечаю. Вигред Смоут. Прям имя рэпера какого-то. Хорошо, никуда не уходи. Статуя Будды. Это, видимо, брат это Что Дешевый клон выглядит как серебряный, но он сделан из олова. Не Неудивительно, что мальчик не смог его продать Аммонит Подсветка из аммонита Хорошо, выходим смотри я туда давай мы пока врача уберем он на самом деле у нас есть подвеска у нас есть показания нам сказали пройти к третьему пирсу вот дом с красной повязкой правильно третий пирс наверное это вот раз два три я, если честно даже не понимаю а потом мы заваться на поможем тем кому там плохо было побежали шарлок побежали побежали побежали родники родники сладенький мужчинам Сыр. Так, вот пирсы. Ты не хочешь разговаривать? Видимо, не хочет. Так, какой из этих пирсов? Третий? Ну, смотри, вот какой-то потопленный корабль. Не оно? Видимо, не оно. Если похититель прячется здесь, найти его будет нелегко. Мы сейчас здесь посмотрим. Мне кажется, это ни хера не гавани. Ну, не пирсы, типа. Это я по какой-то херне бегаю. Это что, там рыба прыгает? Странное дерьмо происходит. Поговорим? Эм... Вот, визитная карточка Рой Солсман. Я ничего не знаю. А, она. Простите, я ничего не знаю. Так, но мне там женщина сказала, что он возле третьего пирса, вроде. А где третий пирс? Может, у него? Конечно. О, так он знает. Люди говорят, что мистер Солсбей мог пойти посмотреть на корабль, который взорвался вчера возле третьего пирса Хорошо, где третий пирс? Вот это что ли? Вот это, наверное, правильно? Значит, мне сейчас нужно налево повернуть Дом с привидениями Ладно, мы посмотрим, но пока мы идем к третьему пирсу Я думаю, мы идем правильно Вот этот корабль стоит, вот я его сейчас только что оббежал, вот я повернул сюда Правильно? Вот третий пирс. Вот на этом пирсе мне нужно найти Солсби. Вот тут даже поезд стоит, нихера себе. Он здесь делает. А вот корабль, который вчера взорвался. А вот это, возможно, Солсби. Не в настроении, приятель. Выруй Солсби. Только нет. Да, я Рой. Но я не могу вам помочь найти вашего дядю или того, кого вы потеряли. Чего ты взял, что я буду расспрашивать о пропавших людях? Вы уже четвертый, кто спрашивает этой неделе. То, что я работаю в порту, не значит, что я слежу за всем, кто сюда приходит. Кто еще спрашивал? Вы сказали, что мы не первые, кто спрашивает вас об Вы помните что-нибудь о тех, кто приходил с расспросами? Я помню только иностранку. Я не запомнил ее имя, но эти ее плакаты висят повсюду. Она уже дважды меня доставала, но я все еще ничего не знаю. И эту женщину можно найти? Никакой зацепки. Она говорила на тараб тарабарском языке. Я могу спросить, что вы здесь делаете? На 10 днях затонуло судно. Я пытаюсь придумать, как мы будем его извлекать. Итак, где я был? Предоставить доказательства. Вот. Uh... Видели это раньше? Моя карточка, где вы ее откопали? <соценно> На месте преступления, далеко от Бейкер-стрит. Похищением молодого слуги, надо сказать. Я... я... Нет, кто-то использовал ее без моего согласия, иначе как бы она там оказалась? Подвеска из аммонита не подходит. подходит? Мне сказали, что вы наняли на да, и гир веша прямо перед тем, как он исчез. Его брат сказал, что у тебя металлический глаз. Что вы из этого делаете? Скажи этому импу. Чего? Я не успел прочитать. Но у него не металлический глаз. Средний рост. Много пятен от чернил. Смотри-ка. Видели? Очень похожий знакомый слепок. Карманные часы. Нет мышечного тонуса. Это не он. Вор. Он просто вор. Английской крой принять. Этого человека обычно можно идти. Портрет персонажа. Так. Смотри, какое-то объявление висит. Мне теперь, наверное, нужно вернуться. Правильно? Но я сделал портрет Роя Солсби. Только так ли я все это сделал? Знаете кого-нибудь с металлическим глазом? Я даже увидел, грязный Сомерс, вот как его зовут мерзкий урод с серебряным шариком вместо отсутствующего глаза А где Сомерс? Мне старше спросить, но где можно найти грязного Сомерса? Вскоре он подписался на корабль Я не из тех, кто шпионит за другими, тем более за ним Я вижу Мой совет, держитесь от него подальше Нет, нам нужно к нему предоставить доказательства Портрет персонажа да <реклама> ладно <реклама> <реклама> Что вы знаете об этом плакате? Одна иностранка попросила поставить она его, она расклеила их по всему по порту clues, Еще какие-нибудь зацепки? Нет, никаких трудно было понять, что она говорит После инцидента на днях клиенты остаются Дома Ага. Склад 2 в порту был предметом обыска полиции после сообщения о призраках. I I... Так. Ну давай посмотрим, что у нас есть. Кто похитил Химихию? Предметы. Показания. Показания. Показания. Да! Портрет персонажа Рой Солсби Хорош Грязный Сомерс, Абдуктор Грязный Сомерс, похититель Кимихи. Похоже, что Рой Солсби может быть сообщником Сомерса угу. Где Тимихи, может быть Это у меня открылось Показания мальчика Показания Солсби Предметы Похитительки Михии. Нет, не подходит. Рой Солсби. Иностранка, показания бухгалтерии. Тоже не подходит. Угу. Да, мне не хватает документов и доказательств. Так, похитительки Михии. Похоже, что Рой Солсби может быть. Об этом no. можно поговорить. Be Туман сегодня... Хорошо, грязный сомер с похитителями хии. Куда мне дальше идти? Like Давай, мы... Смотри. Ой, котик. Мы вернемся в третий... В порт. Почему я не могу вернуться в порт? Может мне выйти надо? О, о теперь можно. Вот это хорошо, что они сделали быстрое перемещение, потому что иначе можно с ума сойти Теперь мы можем предъявить ему доказ... доказательство того, что он мразь На что вы таращитесь противостоять Мистер Солсбей, вы знаете больше, чем предполагаете Почему вы так говорите? И как я вписываюсь во все это? Извините, вы меня потеряли Показания буфетчицы. You... Ага. Визит на карту. Да ладно. Solsby, you... named... Человек по имени Грязный Саммерс был замешан в нескольких недавних похищениях по всему Лондону. Он использовал ваше имя как прикрытие для своих дел. Что, правда? Но это не значит, что я в этом участвую. Так, одно есть. Блять. Понял. В общем, понял. Первое. Визит на... Блять, соп. Раз. Нет, подвеска из за аммонита не подходит. Man... Это есть. Bolder... Нет. Ладно, давай я буду так, попробую сейчас. I'm У меня получилось I'm два сделать. Me. Визитная карточка. Давай портрет персонажа. Представляет... Да, хорош! Это правда, это еще не говоря о ваших золотых часах. Они совсем новые и ужасно дорогие для таможенника. Так, стоп, послушайте, все не так. Как кажется, я не участвовал в похищениях. Я весь внимание, мистер Солзби Да, я знаю Сомерс, он заплатил мне, чтобы он я закрыл глаза на его дела на складе Просто так, под честное Ты слово Ты не сказал мне, какой склад он использовал Я не помню, он использовал красную повязку для маркировки неконтролируемых складов Должно быть, это один из них Что еще вы можете сказать о Солзби? Может, зацветодай паба проклятая русалка Ходит туда со своей командой почти каждый вечер За что? Я не знаю, я предполагал, что просто выпить Окей, отправляемся в русалку Смотри, если он дал нам наводку, тогда мы отправляемся сейчас в русалку. А в русалке сейчас уже предъявим барменше за пиздёж. Потому что что? Она что, собралась Шерлока? Наебать не будем, блядь. Противостоять. Почему я чувствую, что вы знаете о грязном Сомерсе больше, чем говорите? Мне чего добавить, да? Показания... Сука, нет, не I... Нет. I... Хорошо, стоп. Плаката I... I... пропавшего человека. Think... Бля, я... короче, я здесь опять буду мучиться. I... Смотри, мы. Похитительки I... I... мехии у меня получилось. Have... Потом, Потом. Показания Роя Солсби. Так, и последнее, ее портрет. Да. Если жизни пропавших в бизнесе не волнует, вас тогда я призываю вас подумать о своем еще не родившемся ребенке. Вы мне угрожаете? Отбросьте эту мысль. Это не означает, что ваше молчание не будет иметь последствия. Все знают, что вы с радостью служили Сомерсу и его команде. Если полиция постучится, вы будете единственным, кто уйдет, и никто из нас не хочет видеть, как вы растите ребенка за решеткой. А теперь избавьте себя от лишних хлопот и расскажите мне все, что знаете. Okay, okay. Ладно, ладно. Сомерс нанял мою отдельную комнату. Думаю, он использовал ее для вербовки людей, но я не видел его уже несколько дней. Он заплатил мне наличные, поэтому я не обращал на него внимания, я также ничего не трогал внутри. Вот ключ. Иди и делай, что хочешь, только не впутывай меня в это. Отлично! Обнаружено место происшествия. Это вот это что ли? Опа! Что-то интересное. Свежие царапины глубоко вырезаны. Что это? Паркер Уильямс, Манчестер, номер счета 012b, дата 20 сентября 82-го, продано Оскару Сомерсу, груз, высококачественная парусина, упакованная в деревянные ящики, количество 50 ящиков, итого 50 фунтов Хорошо 5 шиллингов, на этом далеко не уедешь Ага Работа заключается в перемещении ящиков на территории склада. Грязный Сомерс нанимает мужчин в приватной комнате паба. Место расследования завершено. И что теперь? Если мы заедем дольше, мне some нужно some будет supper? поужинать. Ты хочешь we мясной пирог? Pot? Так, если место расследования завершено. Ага, где Тимихия? Вот теперь... Счет за парусину. Показания Роя Солсби. Отлично. Уведомление на приеме на работу. Есть! Есть! Есть! Получилось! На складе, где хранятся паруса. Грязный Сомер нанял людей для работы на складе. В частности, для переноса ящиков с парусиной. Похищенные могут быть все еще находиться на складе, который должен быть помещен красной краской. Окей. Значит, нам нужно на склад, который помещен красной краской. Может, она что-нибудь знает? А -а -а. Сумерса здесь, набирал Казалось, будто весь мир вошел в мою дверь. Люди всех вероисповеданий, не кожи. позже, но всегда сильные всегда высокие. Они казались рабочими и подмастерьями. Кроме этого, мне больше нечего рассказать. Я взяла его деньги и оставила его в покое. И как долго это продолжалось? Полагаю, несколько недель. Хорошо. Склад помещенный красной краской. Ну давайте вернемся в порт. А где же я могу такой склад искать помещенный красной краской? Скорее всего, выше. Склад, помещение. Так, то где я сейчас прошел? Вот здесь я прошел, правильно? Скорее всего, здесь где-то будут склости помещения. Белая краска. Опа! А вот же красная краска. Или это не оно? Должен быть помещен красной краской. Может, он знает? Понял, у него нет ответа. Никто не знает, где склад с красной краской. И я не знаю. Но я предлагаю пробегаться, пробежаться по всей территории. Простите, я ничего не знаю. А он? не думаю что я здесь знает кто ответ спросите кого-нибудь другого понятно всем спасибо склад помеченный красной краской может он А, вот склады. Так, мне нужен склад с красной краской. Так, это не то. Мы возвращаемся назад. Может, этот? Evening, Добрый вечер, констерболь. Я слышал, что некоторые люди говорят о призраках на этом складе. А, сплетни вся. они. Старушка соседка видела, как какие-то огни и призрачные фигуры после ночи. Она также слышала музыку. Оказывается, это был склад дедушки Куджика. Он владел бизнесом с театральным реквизитом для страшных шоу. Я вошел, ну и немножко жутковато, но я думаю, что это, наверное, просто дети дурачились. Вы не возражаете, если я загляну внутрь? Вовсе нет. Это как музей мадам Чусо, только хуже. Я буду дежурить в пабе до конца ночи. Проклятый взрыв. Спокойной ночи, сэр. Хорошо. Вау. Выглядит крипово. А, ну вот, да. Прикольные привидения. Можно вниз спуститься. А здесь типа кто-то вылез, правильно? Прямоугольный отпечаток деревянные сколки. Так, деревянные доски, которые вынули совсем недавно. Открыли гроб и оставили следы. Что такое? Мяу. Мяу. Иди сюда. Мяу. Пришла, говорит, мяу, блядь. Травяной запах с этиловым основанием. Ликер. Контрабанда. Что за крепота? Это <говор> а, красный фосфор. Фосфор использовался recently? недавно. Это типа кто-то залез по стене с фосфором? Куда это? Going? И я вот тоже думаю, куда это? Что за... Криповое дерьмо. А кто там сидит? Пустое место, пропавший ящик. Так Пробка Нет бренда или маркировки Похоже это массовый продукт Бутылки разных форм Вдохновленная легендой о саной лощине Типа всадник без головы Скорее всего это есть призрак Которого старушка видела через окно А я вышел с другой стороны Небольшая тележка следы оставила Ладно А это тут что будет? Небольшая тележка Все правильно А здесь что будет? Так, ну это маловероятно. Пустое место пропавший ящик. А -а -а -а -а, ладно. А, нет, вот ботинок. Смотри, кто-то оставился следы engraved? намеренно. Значит... Значит у нас здесь Не этот вариант, а скорее всего вот этот И сюда Не-не-не, это крипово слишком Вот это правильно F validate, ну-ка кто-то играл с фосфором, чтобы создать иллюзию призраков или эктоплазмы На самом деле, они были здесь, чтобы смешать несколько ингредиентов и приготовить какой-то раствор Они взяли коробку, спрятанную в шкатулке И уехали через эти ворота с небольшой тележкой Место расследования завершено Хорошо раз место расследования завершено я могу подняться наверх но это не мой склад правильно это же расследование про призраков тележку можно следить так но я до сих пор не нашел склад в который помещен красный красный извините сэр не могу вам помочь Бля, ёбаный сыр Может он? Понятно, блядь Никто не может мне помочь Найти склад Склад с красной тряпкой Ой, тряпкой с красной краской Ладно, буду бегать сам искать В общем, я побегал И я нашел склад Он был в тупике Это склад номер 12 И вот в него я уже могу зайти Оу! А как мне ее открыть? Ага. Стоп. Это, это самая крайняя, правильно? Так, одна есть. Вторая тоже есть. Нет, слишком низко. Вот так. И, наверное, вот так. Есть! Открыть. Обнаружено место происшествия. Как сказал бы мой брат, это для общего блага. Слои ржавчины препятствуют любому движению. Хорошо. Ой, как тут много всего. Или в ошибку нашлось применение. Следы какие-то, порваны во многих местах. Еще что-то. Молд. Молд. That's вот почему не оставляется порсину лежать на улице. Так, ну мне, скорее всего, нужно будет воспроизвести, да, преступление? Либо я улики получил какие-то. Смотри-ка. Засохшая грязь в почва лондонского порта. Кто-то залазил на окно. Монтировка. На этом конце есть параметок. Значит, кто-то взломал окно. И вот еще что-то. Царапины свежие. Похоже, оставлены чем-то металличным. Ломом. Кто-то через лом, ломом взломал окно и вылез. Хорошо. Значит, идем дальше. Что мы имеем здесь? Он застрял. Никто не пользуется им очень долгое время. Так, еще улики. Хорошо смазанный и ухоженный. Вон отпечаток руки Подходит для клюшки. Подъемный механизм. Так, ну, там у меня лежит же внизу. Рычаг для подъемного механизма, правильно? Есть. И теперь мы его ставим сюда. И что там? По тайной ход? Ну конечно же, блядь. Скрытый проход. Погнали. Мы все сделали даже... Так и будет. А это мы уже оставим на следующую серию. Мои дорогие, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях, Там что то по лестнице полетело. Страшно. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч и всем пока.